Всем привет, сегодня я подобрал 10 самых крутых и полезных товаров с сайта AliExpress. Поехали! Мини эндоскоп для вашего смартфона, планшета или компьютера. Можно подключить с помощью USB либо к мобильному телефону на базе Android через микро microUSB вход. На конце провода расположена камера с подсветкой, которая позволяет в самые трудодоступные места, например, канализационная труба, моторный отсек автомобиля, щель за шкафом, ну и разумеется можно использовать как скрытую камеру для подглядывания. Можно также записывать видео, разместив где-нибудь ванной. Универсальный ИК-порт, адаптер для мобильного телефона на базе Android или iOS, который вставляется в 3,5-мм аудио-разъем наушников для вашего смартфона или планшета, позволяет управлять всей бытовой техникой и электроникой в доме, подходит для телевизора, кондиционера, DVD-плеера, проектора, фотоаппарат и даже вентилятора. Пульт подключается к стандартному гнезду наушника вашего планшета или к мобильному телефоне на базе Android или iOS. Если вы любите есть фисташки, персики перед телевизором, тогда вам просто необходима тарелка с двойным дном, в которой есть специальный отсек для косточек и шелухи. Двойная тарелка с отсеком под косточки и шелуху легко моется и раскладывается. Такая миска действительно полезная вещь для дома и офиса. Газовые и бензиновые зажигалки это уже прошлый век. Представляем ваше внимание последнюю слово техники – электроимпульсивная зажигалка, которая вместо огня горит плазму и заряжается от USB. Одной зарядки хватает примерно на 10 дней, не требует ни бензина, ни газа, нужно только электричество, полностью заряжается в течение 40 минут. Электроимпульсивная зажигалка в форме ZIPA загорается даже в самый сильный ветер или дождь, имеет прочный металлический корпус и с виду напоминает типичную зажигалку. В общем, вечная зажигалка сделана очень качественно, приятно сидит в руке и вызывает восторг и удивление у окружающих. Реально крутая штука. Как убрать, удалить и очистить катышки с одежды, кофты, свитера, штанов, платья и других вещей? Наверное, этим вопросом задаются многие. Универсальное средство для удаления катышков с одеждой в домашних условиях. это специальная машинка для удаления катышков работает на батарейках. Имеет специальный карман, то есть отсек для сбора катышков. Буквально одним движением руки машинка антикатышки позволяет избавиться от катышек на любой одежде. Прикольный маленький бриок, светящимся глазом в виде знаменитого Дарт Вейдера из фильма Звездных войн. Фонарик-бриок Дарт Вейдера, у которого светятся глаза, позволяет подсветить замочную скважину, если в подъезде вдруг темно. Волшебный как будто живой цветной кинетический песок. Это новинка, совершенно новый, оригинальный, необычный материал для игры, учебных процессов и развлечений для дома. Песок как будто наэлектролизованный или намагниченный. Магнит заклеится и легко собирается в кучу, а также оставляет все поверхности совершенно чистыми пакет переливания крови, как упаковка для коктейлей, напитков, алкоголя, вина, пива и воды. Собственно, пакет полностью идентичен оригинальному пакету, в котором переносят кровь и в который переливают реальную человеческую кровь. В принципе, подобные пакеты также используются и для капельницы. Шикарная идея для подарка себе или друзьям. Микроквадрокоптер – это самый маленький дрон в мире и на пульте управления. Его размеры меньше чем спичечный коробок, отлично летает. Дрон легко складывается в пульт, который служит одновременно пультом и чехлом. Заряжается от мини квадрокоптера от пульта либо от USB. Кстати пульт управления размером с пачку сигарет. Легко помещается в кармане и в любой момент можно достать квадрокоптер и поиграть где-нибудь в парке или в природе. Ультра тонкий внешний аккумулятор, PowerBank кредитка, толщиной всего 6,6 мм, легко поместится в портмоне или бумажники. Теперь нет необходимости носить с собой и повербанки и кучу кабелей, переходников для зарядки. Этот сверхтонкий плоский девайс всегда будет под рукой и позволит вам оставаться на связи там, где нет доступа к розетке. Такой PowerBank может зарядить два раза ваш смартфон. Надеюсь вам понравились эти товары и вы поделитесь этим видео с друзьями и подпишитесь на канал. Все ссылки на товары находятся в описании, но ну, а если ты хочешь, чтобы подобные видео выходили чаще, ставь лайк. Всем удачи. Пока.